Да, слушаю. Вас беспокоит из Вас банка. Вас беспокоит из банка. Вас беспокоит из банка. Пожалуйста, сообщите номер вашей карточки. Будьте внимательны. Никогда не сообщайте посторонним лицам реквизиты своей банковской карты.